Приветствую всех, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня мы будем распаковывать новую кофемашину Krups EA810570 Essential Pictor и сравним ее с кофемашиной, которая уже служит нашей семье более 10 лет. Давайте ее распакуем! две таблетки для очистки. Заказывал я эту кофемашину на официальном сайте Крупс. Стоила она на момент февраля 2021 года 29 999 рублей. Воспользовавшись промокодом, который будет в ссылке в описании, если вам интересно, мне сделали скидку 10%. И стоимость товара у меня вышла 26 991 рубль. Но заказ я делал предварительно. Зайдя через мобильное приложение Lady Shops, благодаря которому мне начислили кэшбэк 1072 рубля. Кофе машина в итоге у меня вышла чуть меньше 26 тысяч. Убираем все лишнее. В коробке больше ничего нету. Кстати, в коробке есть сама коробка. Кофемашину мы специально выбрали с фасадной стороны, чтобы было обязательно белого цвета. Это будет подарок родителям. Очень хотят, чтобы у них была кофемашина. Но их старая кофемашина, как вы помните из прошлых видео, сломалась. После чего я отдавал ее в мастерскую, где ее чинили очень дорого. Убираем все коробки. Посмотрим на эту кофемашину. Также сделаем визуальное сравнение двух кофемашин. Точно такая же кофемашина на официальном сайте Крупс стоит около 47 тысяч. Эта кофемашина стоит 29 990. Около 30 тысяч. У менеджера по продажам спрашивал чем они отличаются. Внутреннее содержание кофемашины одинаковое, как сказал менеджер по продажам, могут служить друг другу донорами. Отличаются в основном внешние. Она точно такая же по сути, да, только без экрана? Да. Да, абсолютно. То ну есть есть чисто механическое упраж... управление без возможности какой-либо электроники. Там, где есть экран, просто машина более информативная. То есть она У -у -у. удобнее объяснять, что она требует от вас. Там удалить воды, почистить жмых, там какая очистка, установка У -у -у. времени, установка порции по объемам, чуть-чуть более удобно. Ну, такие вот такие Но они, здесь. по сути, могут являться донорами друг другу, да? Да, конечно. Как видите, размеры одинаковые панель здесь пластиковая здесь металлическая есть экранчик у этой нет все функции перенесены на кнопки здесь же мы настраиваем необходимую программу нужную функцию на экран здесь место для подогрева стаканчиков металлической пластины здесь же он хорошо держится пластиковый мы посмотрим с этой стороны Здесь есть информационный буклет, а здесь его нет. Здесь отсек для кофе и здесь отсек для кофе. Но на кофемашине справа есть отсек для мелких фракций кофе. Слева этого нет. Можем сразу же посмотреть, что у нас внутри. Вот он виден поршень. Резинки у нас черного цвета, не силиконовые. Задняя часть. Отсек для воды идентичен. Все на место. И с этой стороны все то же самое. Отсек для зерен кофе здесь по размеру такой же, но просто крышечка. А здесь эта крышечка по контуру прорезинена. Она держится в этом месте. Ручка регулировки помола, визуально она другая. Включим, посмотрим. Моргает индикатор, просит налить воды. Но сейчас мы это делать не будем, так как это подарок, мы сначала его подарим. И уже на месте мы его проверим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо. Пока.